18 марта на внеочередном заседании Даугупилской думы единогласно был поддержан проект архитектурно-художественной инвентаризации и культурно-исторического исследования крепостного сада. Со стороны самоуправления на эти цели потребуется минимальное софинансирование, так как основную часть проекта покрывает Государственный фонд культурного капитала. Работы по исследованию этой зеленой зоны могут начаться в апреле и должны быть закончены до октября этого года. Крепостной или комендантский сад был создан во второй половине 19 века на месте бывшего крепостного плаца, где позже появился газон и фонтан. Он прошел Долгий путь трансформации и сегодня жители крепости и другие долгопилчане регулярно обращаются в городскую думу с просьбой провести работу по улучшению внешнего облика сада. Хотя он поддерживается в чистоте, здесь необходимо не только исследовать ландшафты и деревья, но и задуматься о реставрации объектов в периметре парка. Ответственные специалисты подчеркивают, все это не подразумевает никакой вырубки. Наоборот, необходимо сохранить деревья, засадить новые саженцы для аллей, выровнять крону и спилить лишь больные опасные стволы. что по периметру высажены липы, их возраст больше 120 лет, а вокруг центрального фонтана, центральной площадки расположены еще несколько деревьев, которые были высажены до Второй мировой войны. То, конечно же, этот парк имеет культурно-историческую ценность, и природную ценность и мемориальную ценность. Поэтому не подходит такое решение, что все деревья нужно выпиливать, вырубать и сажать новые. В этом-то и есть вот это вот различие между сохранением исторического парка и ну, там, так, созданием новой зеленой территории. Следом за инвентаризацией последует разработка технической документации для комплексного обновления сада. В этот план могут войти не только работы по снятию старого асфальтового покрытия, но и восстановление столетнего памятника фонтана, изящный, но давно не видевшие ремонта деревянной беседки, демонтажу старой ограды и ряд других преобразований. Два важных элементов, это восстановление памятника фонтана, который был построен в 1912 году. Необходимо найти в последней мере провести поиски исторических коммуникаций, как раньше этот фонтан соединялся с судопроводной системой, и э, деревянная беседа, которая была построена в конце 19 века, ее тоже необходимо реставрировать. А, возможно, в парке могут появиться и новые объекты, например, летнее кафе, какой-то павильон, да, потому что ну, того требуют так, современные реалии. В результате реставрации в Даугапевской крепости появится еще одно красивое место для отдыха, а в теплое время года и для интересного. Интересных разнообразных мероприятий. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгупилской городской думы.